Привет, дорогие дамы! С вами Игорь Мерлин. В этом видео я вам выдам специальную практику, которая привлечет к вам тех мужчин, которых вы действительно хотели бы привлечь в свою жизнь. Игорь Мерлин.com представляет. Итак, многие спрашивают, пишут мне письма и спрашивают, как узнать, думает обо мне мужчина или нет. Это вопрос, конечно, интересный, но давайте пойдем немножко дальше, дорогие дамы. Давайте сделаем так, чтобы не спрашивать, думает ли о вас какой-то мужчина или нет, а сделать так, чтобы он начал о вас думать. Это круче, правда? Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, если вам действительно этого хочется. Как найти идеального мужчину? Переходите по ссылке под этим видео и запишитесь на мой мастер-класс. Итак, переходим к практике. Эту практику – это моя любимая практика, я ее даю уже много лет, уже многие мои ученицы знают эту практику и делают. Эта практика называется «Колесо любви». Колесо любви, во-первых, для чего делать эту практику? Эта практика делается для того, чтобы установить определенный энергоинформационный контакт, канал с тем мужчиной, с которым бы вы хотели создавать отношения или прояснить эти отношения, или помириться. То есть много-много применений эта практика дает вам вашу жизнь, очень много результатов. Как эта практика делается? Делается она следующим образом. Вы представляете себе, когда вы делаете вдох, вот ставите руки вот таким образом и делаете вдох. Руки прижимаете к груди таким образом. То есть не надо касаться, там хватать себя. Просто при приближаете грудь, делаете вдох. И вы вдох, дорогие дамы, делаете через промежность. Вот представьте, что когда вы делаете вдох, вы вдыхаете воздух через промежность. Вдыхаете вот эту энергию. И эта энергия когда вы вдыхаете, поднимается к вашему сердцу, а когда вы делаете выдох, вы эту энергию из сердца отправляете куда? Правильно, в сердце того мужчины, о котором вы сейчас думаете, с которым бы вы хотели сделать практику. Итак, когда вы делаете вдох, вы руки ладонями к себе и вдыхаете через промежность. Энергия проходит через ваше тело, через сердце, и когда делаете выдох, ладони открываете и направляете в сердце тому мужчины. И у того мужчины эта энергия попадает в сердце, опускается вниз, выходит из промежности, понимаете, да, и отправляется в промежность к вам. То есть получается вот такое некое колесо то есть вы ему отправляете он получает и он отправляет вам энергию даже он может про это не знать он может быть даже вообще как ни сном ни духом но вы увидите как это работает понимаете да и вы просто делаете глубокий вдох глубокий вдох через рот и делаете через промежность и от сердца выдох Потом опять вдох, выдох. И вот таким образом вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. И таким образом у вас это колесо, колесо это работает. Сейчас я возьму э, магический бубен лунный и постучу, а вы подышите. А потом после этого я расскажу, как тренироваться и как правильно применять данную практику. Итак, приготовились. Один удар – вдох, другой удар – выдох. Насчет раз – вдох, насчет два – выдох, и мы подышим с вами ровно, а к концу этой практики будет у вас более частое дыхание, чаще, чаще, чаще, насколько сможете. Понятно, да? Итак, приготовились, раз – вдох выдох вдох выдох вдох выдох раз два, раз два раз два раз вдохнули притянули выдохнули отправили раз два Раз, два, раз, два, раз, два. Вдох и выдох, и вдох и выдох. И теперь чаще вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох. Раз. Два, раз, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. закончили теперь отдышались отлично отдышались и прям представьте себе что у вас такой прям горячий канал образовался с этим человеком с этим мужчиной представьте себе отлично я вам рекомендую это упражнение делать каждый день буквально по 5 минут не обязательно там стучать барабан там еще прочее просто делайте это упражнение для себя считайте вдох и выдох, и вдох и выдох, и вдох и выдох. И в таком темпе вы это упражнение делаете, и вы буквально на 27 день, особенно круто, если вы 27 раз сделаете, 27 дней подряд, вы прям почувствуете, что действительно вы можете таким образом взаимодействовать с любыми, с любыми мужчинами. Причем вы можете это делать даже э, на расстоянии, вы можете это делать, когда ваш мужчина рядом, вы можете это делать даже э, с теми мужчинами, с которыми вы живете вместе, например. Да, он где-то там что-то делает, вы поделали упражнение, и вы заметите, дорогие дамы, как ваши отношения улучшатся. Это очень крутое упражнение. У него есть много вариантов, возможно, в следующих видео я расскажу вам про эти варианты, как найти идеального мужчину. Переходите по ссылке под этим видео и запишитесь на мой мастер-класс. Ну а пока поставьте лайк и обязательно подпишитесь на мой канал. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.